Всем привет, дорогие друзья из Алании. Привет, привет. Сегодня пятница и мы по вашей просьбе идем на рынок, покажем вам оливковое масло, оливки, салча, томатную Алла. пасту, да, халву и сыр. В общем, Айхан расскажет, как вы и просили. Но сначала Айхан, с... мы снимем, как Айхан готовит турецкий кофе. И покажет вам, как правильно готовить турецкий кофе в нашей чайной. Да. Поэтому не забывайте подписываться на наш инстаграм. Ссылка в описании. Там много всего интересного мы публикуем. А завтра мы отправляемся в город Афьон. Поэтому после этого видеть видео вы увидите наше путешествие. Ну а сейчас идем на рынок. А, да, друзья. Мы поедем в афьон еще присутствуем на турецкой свадьбе. В общем, будет много всего интересного, поэтому обязательно подписывайтесь на Инстаграм. И кто еще не подписан, на наш канал на YouTube. Поэтому сейчас идем на рынок и показываем вам все самое вкусное и интересное. Кафе находится около нашего офиса. Вот такое вот небольшое кафе. Здесь Айхан уже показывал, как готовить турецкий чай. И смотрите это видео в описании. Здесь также готовят Айран и свежевыжатый апельсиновый сок и гранатовый. Вот так вот выглядит это чайное. Покажу вам здесь апельсинчики. Вот из этих апельсинчиков готовят сок. Ну а здесь готовят чай и кофе. Сейчас у нашей чайной Айхан покажет, как правильно готовить турецкий кофе. Турецкий кофе подают вот в таких маленьких, в маленьких чашечках. Сначала берем воду в чашечки, наливаем воду. Sonra После этого воду наливаем в дезве. Берем турецкий кофе. Для средней сладости берем кусочек сахара, кусочек сахара и размешиваем в воде. Дальше берем потом берем кофе и кладем в вот такую вот ложку кофе, маленькую чайную ложечку. После этого перемешиваем и ставим на огонь. Капать один раз. Ну да я. Ставим на огонь. А за что делаем? меньше. Не из семечки. Kadar, kadar eridi, Сахар растает, теперь ждем, пока кофе поднимется, сварится, и займет это две минуты. Покажу вам, пока что здесь еще происходит. Вот здесь в чайной очень много стаканчиков Здесь у них кофе, сахар и вот в таких вот больших чайниках делают чай. Сейчас кофе уже будет подниматься. Ждем пока кофе поднимется. Варится кофе очень быстро. Кофе поднимается. И теперь кофе. Наливаем в чашку. Подают кофе, турецкий кофе всегда с водой. Также можете пить кофе с луком. Подают кофе и чай в кафе вот таким вот образом на таких подносах. Перед тем, как пить кофе, обязательно нужно выпить немного воды. Ну а сейчас давайте посмотрим, насколько вкусный, насколько вкусный кофе, который сварил Айхан. Он, кстати, сделал супер сладкий мне. Очень сладкий, но вкусный. В алании друзья жарко сейчас 6 часов вечера Мирова. температура воздуха чуть чуть опустилась до 30 но днем было очень жарко сейчас пройдем через фруктово овощные ряды и покажу вам цены например персики стоят у нас 5 лишь а нектарины тоже 5 и новый сезон Новый сезон яблок, яблоки, патблиры. Вчера я покупала такие. И груши сладкие по 5 лир. Армутная дынгелер. Коркут Озаман Эльмалаш. Эпси. Эпси. Все вот эти вот фрукты из, из коркут Элли. Идем с вами дальше. Сейчас на рынке есть также овощи, огурцы, помидоры, яблоки по 2 лиры, что мы на яблоки упали. Появилась слива, ну и, конечно же, абрикосы. Абрикосы Абрикосы по 3, по 3 лиры. Баклажаны Баклажаны 2 лиры, виноград 4 лиры много очень перца продают спаржу кто любит нет это не спаржа друзья это фасоль которую также свежая фасоль которую варят делают из нее очень вкусные блюда ну и здесь тоже фрукты аланийские бананы 6 лет цены на бананы немножко недели были раньше 8 помидоры по 2 лиры и свежие свежие лимоны совсем зеленые свежие лимоны 8 лишь лимон ели мы аланийский аланийский свежие лимоны бананы картофель по 2 лиры очень большой-большой выбор банан здесь у нас стенд с овощами помидоры чуть покрупнее 3 лиры большие груши появились вот такие вот большие груши 7 7 лир очень сладкие и большой картофель 3 лиры также есть клубника Клубника. Клубника. клубника 10 лир и сейчас пошла слива слива, слива 4 лиры а, нас угостили грушей посмотрите вот такой вкусной сладкой вот этой вот грушей нас угостили очень вкусно Шисловская. Друзья, увидела арбузы, арбузы и здесь. Карпузнека, да? Карпузнека, да? себе Беда, беда, беда. себе Говорит арбуз. практически бесплатно штука 5 лир шекер, шекер баб говорит что арбуз как сахар супер красный. Также у них здесь есть виноград большой выбор винограда виноград в основном в основном 5 и 6 лет ну и конечно же перцы из бурсы и нектаринчики черешня уже обходит вот такая вот крупная черешня Наполеон 10-10 лит. Ну а сейчас мы подошли к стендам, где продают сыры, домашние яйца, халву и так далее. Яйхан нам все расскажет. эти у нас полкилограммовый и один килограммовый шейдеры. Зеленя. Зеленя на ренги не когда чисто, то када Nar ekşisi var, nar ekşisi, nar konsantre ve pekmez var. Onu pekmez ve tahin beraber kullanabilirsiniz. Tuzsuz zeytin, edremit. Bu çekirdeği küçük, et de olur. Sonra gemlik var. Gemlik zeytinler güzel olur. Gemlik meşhurdur zaten. Yani burada gemliğin çeşitleri var. Bu sele zeytin, o normal suzuzlu zeytin. Yeşil zeytinler var. Ve bu, bu taş zeytinleri köylerde yapılır. Köylüler yapar. Ve baharatlar da var. Bunu zeytinlerde biz daha çok bu baharatları kuruyoruz. Kırmızı pul biber, kırmızı biber ve şeker. Yine burada yöresel salçalar görebilirsin. Bu biber salçası, acılı. Bu tatlı acılı. Tatlı salça, tatlı biber salçası. Bu domates salçası. Bunlar geleneksel yapımlı. Bu kanal stop, gemlik. <gülüyor> оливки геймлик самые лучшие представляете вот эти вот оливки растут на деревьях которым по 600 лет а вот эти вот оливки эти очень крупные а вот эти оливки точно такие же только они помельче вот это вот коктейльные оливки а вот эти вот обычные зеленые оливки поэтому если будете искать оливки берите обязательно геймлик на коробке написано Гемлик. ну и здесь много видов различных оливок конечно же все оливки можно пробовать на вкус и выбирать то что вам нравится вот эти вот вообще очень-очень мелкие и вот эти вот все товары они сделаны домашние что оливковое масло что гранатовый соус также здесь есть мед в общем вот эти вот все товары они домашнего приготовления натуральные у них нет никаких искусственных добавок. Bizim, terahte, da var. 30 Это. Это. Это. Это. Deri tulumu var mı? Yok. Deri tulumu bizde kalmadı. Telvamız var. Bu Antep fıstıklı, bu kakaolu fıstıklı. Tamam. Ondan sonra Afyon köy peyniri var burada. Bu tuzsuz. Aksesiden keçi peyniri var. İzmir peyniri var köy peyniri. Için. Otlu peynirimiz var. Bu da Erzurum kas yöresini ha. Ve sizin için en iyi я ya, yağ, yağ, e, вот этот вот сыр не соленый где написано кей копе нет вот этот эль малы или из мира вот эти вот сыры не соленые И цена на сыр 30 лир, 22 лиры 25 18 38 в общем цены самые самые разнообразные, ну и есть халва и оливковое масло. Дорогие друзья, я надеюсь вам было полезно и интересно это видео, поэтому не забывайте подписываться на наш инстаграм и желаем вам хороших дней, выходных, недель, всем всего хорошего, пока-пока.